Я знаю тебя, любимый, я все это знаю, прости. В этой огромной пучине я не смогла нас спасти. Люди схватили, сломали, долго смотрели в упор. Мы беззащитно кричали, но так и не дали отпор. Просто поодаль стояли, в венах остыла кровь. Мы ведь даже не знали, что это была любовь.